Друзья, всем привет! Переходите на YouTube, который еще не заблокировали, но если заблочат, у меня есть еще группа в Telegram, где я прям загружаю все видео и без YouTube. Две группы в Telegram. В одной идет ссылки каждого видео с описанием на YouTube, и можно набирать там хэштег, слово какое то интересующие темы вас, и все, и вы можете посмотреть а на другом Телеграм-канале просто видео загружены. Но не все могут из-за памяти телефона скачивать видео, да, чтобы посмотреть. Поэтому два варианта в Телеграме есть. Ссылка на YouTube, либо пр прямые скачанные эфиры. Так, Меня пять минут назад накрыло от ос осознанки моего заикания. Точнее, как я выгляжу перед людьми со своими глупыми выражением лица в этот момент. Так, и что? Что осознали? Интересно. Люди, которые заикаются, конечно же, транслируют себе о том, что они боятся, боятся выражать себя. Ну, это с детства, возможно, такой шаблон. Просто люди, которые заикаются, я знаю, у меня есть такие знакомые, они в кругу своих людей, там, в своей семьи, говорят «хорошо». Но стоит э, разговаривать с кем-то незнакомым, малознакомым, все ну, человек не может говорить. Это страхи, которые можно тоже проработать. Заикание, в принципе, оно лечится. Так, ну если это, конечно, не травма какая-то физическая. Я встретила мужчину, и у нас быстро вспыхнула любовь, взаимопонимание, сто процентов. Ну и быстро, и потухло. Но мы до сих пор чувствуем что-то друг к друг другу. Но вместе быть не можем. Вопрос, да, себе задаем. Happy woman. The best. Задаем себе вопрос. Для чего я хочу, чтобы у меня все потухло? Для, для чего он пришел ко мне в жизнь? Этот мужчина, да, что он хочет мне показать. То есть записываем вопросы, берем машинальное письмо, ручку, листочек, и не, думу, не думая, пишем ответы. То есть, для чего я хочу, чтобы у нас с ним ничего не получилось, да? Возможно, там будут какие-то выгоды в виде страхов. Я боюсь там отношения, боюсь продолжения, боюсь там, что буду не свободна, отношения меня затянут, я буду там заниматься с ним его там делами фокус внимания будет на нем не на мне если я себя там потеряю разные могут быть ответы выгоды да, почему мы хотим чтобы не было отношений возможно возможно да, про отношения я говорила вот в прошлом эфире мы встречаем людей для тренировки для какого-то опыта и он пришел на время ну вот такая вот роль. Пришел на время для того, чтобы чему-то научить, чтобы вы вспомнили какие-то чувства, которые в себе забыли. Когда мы блокируем в себе, допустим, любовь, приходят люди даже на время, для того, чтобы нам эти чувства показать, что все-таки мы можем их испытывать, не надо их прятать. Либо мы глубоко внутри похоронили какую-то боль внутри себя, и не хотим ее замечать, не хотим ее видеть, чтобы разобраться с ней. Придут люди которые будут нам эту боль из нас вытаскивать, которые будут показывать нам то, что посмотри. Мы зеркалим друг друга сильно. Ну вот каждый человек, который в нашу жизнь пришел, он нас зеркалит. Каждый. Не только какие-то близкие люди. Любые люди вокруг нас нас зеркалят. И если мы в себе что-то не хотим замечать, похоронили какой-то страх, похоронили какую-то боль, похоронили какие-то эмоции, какие-то чувства, придут люди ситуациями, там, разговорами, поступками, будут в нас вызывать эти чувства, чтобы мы о них вспомнили, вот, например, человек, который себя все время бросает, ставит на последнее место, пытается другим угодить, чтобы его больше любили, хочет, чтобы к нему было внимание, но это говорит о том, что внимание к себе, там, нехватки какой-то, нет вот этой вот любви к себе, нет внимания. Человек не пытается понять, что он хочет, не пытается сделать для себя то, что он хочет. Даже если он узнает о своих желаниях, он все равно боится, например, пойти и сделать это для себя. А там Вдруг не так подумают люди, вдруг не то скажут. Я себе хорошо сделаю, им сделаю плохо. И вот человек всегда ставится на, на последнее место. Он боится вот боли какой-то. И вот приходит человек, раз, все пазлы сложились, все хорошо, там, любовь, морковь, он раз и ушел. То есть он пытается показать, и вам больно. Вашу внутри боль, когда вы себя бросаете, когда вы своего внутреннего ребенка бросаете, когда вы бросаете свою внутреннюю женщину, свои желания, своего внутреннего творца бросаете, свои действия не делаете то, что вы хотите, отговорками там, а потом, а вот на это сейчас там денег нет, либо там знаний не хватает, либо опыта, то есть обесцениваете себя. И вот чтобы откопать в себе вот эти чувства, которые вы к себе забыли, да, приходят люди извне, и вы испытываете эту боль. Но не потому, что этот человек такой, Петрушка, плохой, пришел вам эту боль, нанести. Нет, каждый человек приходит в нашу жизнь для того, чтобы научить нас любить, обращать на себя внимание. Вот, и поэтому просто надо благодарить этих людей за то, что они какую-то боль нам принесли, и мы ее в себе заметили. Это же наше чувство боли, это же наше чувство. Мы же и в своем теле это испытываем. Вот. Просто до этого как-то вот хранили и не хотели на это обращать внимание. Когда нас бросают, это мы, значит, себя бросаем. Когда мы охладели к людям, мы к себе охладели. Так, Да, я боль похоронила, потому что муж умер два года назад. Люди, которые уходят с нашей жизни, они нам предоставляют такое благо, да, чтобы мы заняли, занялись своим, своей жизнью, собой, потому что мы потому что, не ценим. Не обращаю внимания. Так, читая книгу, исцелить нельзя игнорировать. У меня гастрит и жога. Поможет эта книжка. Из гастроида, из жога, конечно же. Э, так, дочитайте. Жду отзывы. Очень интересно. После прочтения, какие у вас там будут осознания. Я очень люблю обратную связь. Так. Что тут у нас еще? Мы вместе не можем быть, но нам хорошо вместе, друг с дружкой, непонятно, бывает такое. Давайте разберите шаблоны, что нам мешает вместе быть. Его дети, его жена, мой муж, но сейчас мужа нет, окей. Расстояние, работа, то есть вы нашли, да, что мешает. И потом спрашиваете, а для чего я хочу быть на расстоянии, да? для чего я хочу, чтобы нам работа мешала, какие выгоды в этом, а для чего я хочу, чтобы там жена мешала, какие выгоды. Жена – это проекция чужих желаний, где я обращаю внимание на чужие желания, а не на свои. То есть получается, как матрешку нужно каждый ответ рассматривать, а я это для чего хочу, а это для чего хочу, а тут какие-то выгоды у меня. И вот так разбираете, разбираете, и у вас щелкает осознание, когда вы меняете мышление, ну, реальность тоже меняется. Вывих колена, о чем может быть? Так, ну, в интернете психосоматику можете посмотреть, что мне новым приходит. Колено – это ноги, идти, двигаться, да. Вообще колени – это подвижная часть сустава. Это гибкость. Ну, блин, логично тогда, что я не гибко двигаюсь вперед То есть строю планы да, и пытаюсь им следовать. Допустим, ум придумывает какие-то пошаговые действия да, для достижения какого-то желания, какой-то цели, которую мы ставим себе каждый день. И мы не гибки, не видим какие-то другие стороны, например, то, что вообще эта цель не наша, вообще нам это не нужно желание, либо оно нужно, но не сейчас и в какое-то другое время, либо не такими способами это желание должно достигаться. Но вот ум нарисовал какую-то картинку, что вот надо вот так вот так вот так делать, да, и колени нам показывают, что мы не гибки, надо расслабиться, во-первых, и не думать, как вот это должно осуществиться, а делать шаги, пускай не в последовательности, пускай это будет вообще не в попад какие-то действия в сторону этого желания, но они будут здесь сейчас по радости, специально, может быть, на работе вам что-то нужно доделать, поставили там, например, книжку написать или еще что-то, и у вас есть план. Вот колено говорит о том, что не нужно вот этого плана придерживаться, потому что есть какие-то варианты событий, которые могли бы быстро осуществить какие-то ваши цели и планы, но вы их отметаете из-за того, что вот, ну, нацелились вот, вот по таким шагам делать, и все, И не разрешаете себе другими путями осмотреться, не, не прислушивайтесь другим людям, которые могли бы уже решить ваши задачи, Люди — это вообще ресурсы. Все люди, которые к нам приходят в нашу жизнь, они исполняют наше желание. Ничего не исполняет наше желание, кроме людей. И, возможно, есть окружение, которое могло бы исполнить ваше желание, которое могли бы помочь чем-то, вдохновить делами, словами, какими-то связями, могли бы вдохновить вас дойти до цели ну, другим путем да, менее энергозатратным каким-то, а более ресурсным. Ну вы как-то вот направили свой фокус внимания, что вот мне непременно нужно там машину купить, и вот я знаю только вот такие способы. И вот вы к ним идете, а эти способы в этой реальности они недоступны, и вы никак не можете осуществить это желание, а вы пытаетесь прогибать эту ситуацию. И вот, пожалуйста, вывих коленом. Так. Ох, сколько вопросов сейчас. Хэппи Умана, его бывшая жена. Ну вот видите, как я догадалась, что мешает бывшая жена. Жена ⁇ это женщина. Женщина вовне ⁇ это воплощение нашей женской энергии, как я уже говорила, наших желаний. Если вам мешает с мужчиной другая женщина, то получается мешает другие желания. Где-то вы в их жизни, он пришел вам показать. Ваш фокус внимания лежит на чужих желаниях. То есть то, что вы хотите, вы не видите, но вам кажется, то, что вам навязали, это ваше желание. Где-то вам нужно пересмотреть свои желания и не свои. Да? Разделить их и перестать следовать тем, которые вам не нужны. Как остановить бесконечную болталку в голове? Он постоянно страхи рисует, постоянно сомнения какие-то. Так рисуйте, если у вас такая обширная фантазия, используйте ее во благо. Начните рисовать то, что вы хотите в своих фантазиях. Рисуйте то, что вы хотите. Просто когда вы заняты этим процессом, то в этот момент вы не можете заниматься другим процессом. То есть начните, не знаю, займитесь вообще рисованием, начните рисовать ваши желания, начните писать ваши желания, начните придумывать какие-то действия для ваших желаний. А страх это сигнал, что мы хотим получить этот опыт и пойти туда. В страхах все наши ресурсы, вся наша энергия и кайф. Поэтому обратите внимание, чего вы боитесь, вам нужно в это точно идти. Вот. А если вы постоянно сомнения какие-то себе рисуете в воображении, сомнения – это тоже шаблон, который мы неправильно используем, это программа, мы же ее и можем использовать на пользу. Начните сомневаться в ваших страхах, начните сомневаться э, в том, что то, что вы думаете, что вы делаете не так, да, начните сомневаться. «Блин, «А почему я так думаю, что я делаю не так?» Вы начинаете там сомневаться в другом человеке. Начните сомневаться в своем мнении, почему вы так сомневаетесь в другом человеке. То есть сомнение это тоже такой же инструмент и наш талант, которому мы обучались. Вы уже хорошо умеете сомневаться. Так начните сомневаться в какой-то правде. Дело в том, что все правды, вы уже тысячу раз это слышали от меня, от всех, они ложны сами по себе. И... Все правды сосуществуют одновременно, составляя какую-то одну картину мира, какую-то истину. Но когда мы во что-то одно верим, мы отметаем все остальное. То есть мы, получается, верим там в глаз слона, а всего остального слона отметаем. Поэтому сомнения – это тоже хорошо. Начните сомневаться в тех вещах, которые вам не нравятся. Например, мне не нравится, что деньги нужно зарабатывать тяжелым тяжелым трудом. Я в этом сомневаюсь. Это ж круто. Я сомневаюсь, что я могу бедной быть, потому что я знаю, что я всегда богата. У меня есть все. У меня руки есть, ноги есть, тело есть, есть ум, есть фантазии. Я творец. Я буду сомневаться, что я жертва. Можно сомневаться, распишите, вообще возьмите листочек, да, и распишите, где вы можете талантливо свои сомнения применить. Задача многих людей, вообще всех людей, и моя задача в том числе, научиться любить. То есть внимать и принимать все как есть. Не пытаться это убрать из своей жизни. Не пытаться что-то остановить. Вот вы пишите, как остановить да, сомнения в своей голове. Зачем их останавливать? Это наш ресурс, это наша энергия. Мы можем с помощью сомнений творить вот такие офигенные вещи, сомневаться во всякой фигне, да, но та, которая нравится, наблюдать ее. Наше познание в этой жизни, да, наша жизнь она вообще основана на том, чтобы мы развивались и принимали... Этот мир, вбирая в себя все, оправдывая, почему это хорошо, как это можно использовать себе, и, на благо и всем людям, и всему миру, системе в целом. И каждый инструмент, который мы отрицаем, боль, там, страх, сомнение, ревность или еще что-то, мы просто не умеем это готовить. Нам нужно понять, как этот инструмент классно использовать для себя. Если что-то нам не дает покоя, и люди пришли к нам показать это все дело, вот, они просто хотят нас научить жить и любить. То есть принимать это да, и учат это использовать. Если человек пришел с ревностью к нам, или с жадностью, или убийца, или там, насильник, или еще что-то, он просто показывает, как то, что ты отрицаешь, считая плохим, есть в тебе что это просто нужно признать, да, у меня это есть, как я могу это использовать на пользу, так, чтобы всем было хорошо. Но отрицать – это как отрезать себе палец. То есть это часть вас, и зачем это от себя отрезать. Шум в голове, правым ухом хуже слышу. Уже читала психосоматику, пыталась разобрать, но не проходит. У меня шум в голове уже 4-5 лет, я вот с этим вам не помогу. Начинаю слышать все писк розеток, как, как вибрируют предметы, ш, звук от людей, звук от животных, звук от растений. Я это все слышу, и я пока еще не разобралась с этим. Вот. Но если переложить на физику, то это микро-микро-микро инсульты в голове. Да? от стресса, от неправильного питания химического, от, не знаю, курить его нет, алкоголь, курение, химические какие-то препараты в виде лекарств, бат, витамин и так далее. Вот. Если мы пересмотрим питание, что мы пьем, что мы едим, вот, мы как, как минимум на физическом плане да, сможем уменьшить вот эту штуку. Вот, Но у меня шум в ушах, он комфортный. Поэтому не могу сказать, как, как это использовать пока что. Так, Быть в обществе богатых людей, чтобы стать богатым, я создаю эти общества. то надо создать сначала состояние жертвы? Нет, не надо состояние жертвы. Не понимаю, зачем состояние жертвы? Нужно просто прийти в находиться в том обществе, где вы меньше всего знаете, меньше всего имеете, меньше всего эх, там делаете и вдохновляться, общаться с этими людьми жертву то зачем? Как наколдовать себе квартиру? Разобрать, что мне мешает иметь квартиру. Ну, например, мне мешают деньги, ни время, ни места, ни знания, ни опыт, работа там моя тоже мешает, а нужно где я, там буду больше зарабатывать, там умений каких-то. А потом спросить, а что мне мешает иметь эти умения? Что мне мешает иметь деньги? Что мне это мешает? А что И разобрать вообще, что такое работа, разобрать, что такое деньги, что такое квартира, зачем вам эта привязка, ну и будет у вас квартира, что там дальше, что случится дальше. А для чего вам нужна эта квартира, какие там чувства эмоции за ней стоят. Что она вам может дать, чувство комфорта, или уберет там страх завтрашнего дня, что вот все у меня есть типа жилье, и теперь я типа спокоен, и жизнь удалась. Вот что стоит, во-первых, за квартирой, нужно понять, и что мешает получить, тоже разобрать. У меня есть бесплатный эфир. Деньги называется там про квартиру. Как раз таки на, на примере квартиры я разбирала там пять серий. Фильм 10 серий, я около пяти серий разбирала квартиру. Посмотрите, для чего... Нет, он называется «Про деньги». Ссылка в шапке профиля на YouTube-канал и на этот сериал. «Как себя настроить так, чтобы начать получать удовольствие от интима?» Блин, наверное, надо найти такого человека для начала. Вот, если человек вас химически притягивает, то и удовольствие будете от него же получать... Если трезвое, то не чувствую ничего. Когда не трезвое, то еще ощущение, но без достижения оргазма. Каким способом убрать скованность? Ну, наверное, попробовать сначала найти такого человека, который вас будет просто вообще <laughs> наэлектризовывать. Вы уже на него смотрите там в 100 метрах, а уже все хотите. Так. псориаз уже везде не понимаю зачем он мне нужен какие вопросы себе задавать ну псориаз это во-первых чистка пересмотрите свое питание вот второе токсичные мысли то что вы храните в себе токсичные мысли очень много считаете неправильным, нехорошим, это все внутри лежит, а вы все такая вовне правильная, хорошая, и не используете ваши таланты, вот это вот все использовать правильно, с пользой. Боитесь проявляться, боитесь себя показать по-настоящему, какая вы есть, потому что вас опять будут меньше любить, вы потеряете там друзей, знакомых, ставите себя на последнее место, обсаряста, на коже, когда связь между внутренним кожа связь это между внутренним и внешним миром, то есть внутри вы чувствуете одно, а снаружи вы другая, то есть вы пытаетесь коже показать себе, что вы не настоящая, вы вы для других какой-то другой образ, да, не тот, который вы на самом деле являетесь. Очень сильно себя боитесь и стыдитесь. Стыдитесь своих слов, какой-то внешности, проявлений, там, плакать на публику, показать свою слабость, рассказать, какая вы настоящая, и, там, истеричная или еще какая-то. То есть вы боитесь, вам ну, какому-то образу и каким-то правилам надо придерживаться. Вот кожа это показывает. Вот в книжке исцелить нельзя игнорировать. Вот про все вот это вот написано. Так всегда была бойцом и всех успокаивала насчет войны. А сейчас сама стала трусихой. Только сирена, руки и ноги трясутся, все пересыхает и все силы и желания уходят. Что делать? Сейчас такое время, когда каждому, каждому. Нужно будет разобраться внутри себя и проснуться. Разобраться своими шаблонами, разобраться своими страхами, разобраться со своей внутренней борьбой, которую мы все время ведем. Дело в том, что коллективное сознание настолько достигло в критической массе ситуации, когда война внутри, что она теперь проявлена наружу. И те, кто не проснутся, они... И в физическом мире скоро жить не будут поэтому сейчас просто время ускорилось там не знаю в тысячу раз в миллион раз то что раньше возможно мы могли познавать там в течение 10 лет сейчас эти 10 лет как за один день и если вы до сих пор тормозите то вас эта скорость просто убьет если вы начнете разбираться, что внешний мир нейтральный, не существует, голограмма в вашей голове, физический мир — лишь проекции вашего сознания, и вы начнете перекладывать внешний мир на ваше сознание и разбираться, да, чем я творю, какими мыслями, какими, каким фокусом внимания, зачем мне эта война, что она мне показывает. Внутренний конфликт между выбором, между волей, между желаниями. И пока вы это не осознаете, да, какими желаниями, между чем и чем вы ведете борьбу, да, сами с собой, вот это вот вовне будет отражаться. Творцы никогда не будут видеть вокруг себя войну, она их не коснется просто. Ну, то есть она где-то там есть, для напоминания, что да, вот такое возможно. И... Не забывай, пожалуйста, про внутренний конфликт, про внутреннюю войну, которую ты ведешь с собой. Когда ведешь, когда не ведешь. Вот к чему она может привести. Вот. А жертвы будут в ней вариться физически. Поэтому надо вот просыпаться сейчас. Время просто ускорилось в таких масштабах. Вы даже себе не представляете, очень быстро идет материализация нашего желания, мыслей каких-то образов в голове в физический мир. Если раньше на это нужно было там, определенное время, то сейчас это мгновенно происходит. Ваши мысли творят реальность. Как на пользу свои страхи, особенно насчет денег? Страхи нас всегда подстегивают. подстегивают. Там, Когда мы видим медведя там, в лесу, например, то у нас... Либо ступор, либо бежать, либо нападать, что-то одно приходит, вот. либо вы впадаете в ступор и ничего не делаете, и страх э, вас от чего-то оберегает, что вы еще не готовы принять последствия того, что может произойти, если это реализуется. И пока вы с последствиями не разберетесь, да, то будет страх вас тормозить, чтобы вы не исполнили желание. То, что когда оно исполнится, вам придется принять эти последствия, но вы к ним не готовы. Например, я хочу дом за городом, но я не готова ездить на работу 4 часа там, на электричке, потому что это очень далеко. Я эти последствия пока не могу решить для себя как я буду добираться до работы. То есть мне надо решить, либо работу поменять, либо, да, принять решение, что для меня ездить 4 часа на электричке, это будет по кайфу, как это сделать. Либо я там машину куплю, и тогда это будет не 4 часа, там, например, а полтора часа. То есть пока вы не решите последствия, да, вы себя тормозите страхом, и это хорошо. То есть страх – это ресурс, который вам не дает сейчас столкнуться с тем, что будет еще хуже. То есть пока у вас не исполнено желание, вам плохо. А когда оно исполнится, вам будет еще хуже. И вот страх оберегает. Это с одной стороны, когда вы в ступор, допустим, встаете перед медведем. Либо бежать. Бежать ⁇ это когда вам нужно... Второй вариант. Страх вам помогает обратить внимание на другие желания, которые здесь сейчас вам нужны. И вам нужно идти и бежать делать совершенно какие-то другие вещи, отстать вот от этой ситуации, которая вам просто не нужна. Этот страх вам показывает то, что это тебе сейчас не нужно. Третий вариант, мы берем палку, там, не знаю, ружье, что мы делаем, нападаем сами на медведя. Не он, не он так мы его. Да? Это когда нужно идти в страх. Например, я хочу петь на сцене. Я разобралась со своим противоречивым желанием, что я не хочу каждый день потом тренироваться, работать. То есть последствия, если я решила стать певицей, выйти на сцену, будут такие, что мне придется тренироваться каждый день, работать с учителями, практиковаться, выезжать на какие-то концерты и так далее. Если я приняла эти последствия, то страх мне здесь просто показывает то, что там вся твоя энергия, ты только выйди на эту сцену, и ты будешь очень счастлив. Приведу пример. У меня есть подруга Елена Небо, она звездный стилист, она выиграла сейчас первое место в конкурсе мисс мира блин обожаю ее забыла как назывался этот конкурс точно вот и она мне звонит и пишет ну, или я по дурости записалась на конкурс но ну, я точно знаю что я его не пройду ну кто я и... и какие там девушки будут с разных стран вот я ей говорю да ты просто иди поучаствовать не страшно я говорю, нет, просто вот возьми, я, я не приму тебя такую подругу, которой страшно. У меня должны быть подруги бесстрашные, пожалуйста, давай. Просто поучаствую Это же кайф пойти. Ну, пофиг, что ты проиграешь, пофиг, что там ты будешь последняя, ну что из этого будет? Сам факт. Ты познакомишься с разными людьми, выйдешь на сцену, там пройдешься в одном платье, пройдешься в другом, покажешь там творческий конкурс. Это же вот эта вот суета, сам процесс жизни, он такой кайфовый, такой радостный. Попробуй, мне страшно. Я с ней поболтала там, пару дней, она вышла на сцену, и у нее уже с первого дня поперли проекты во всех сферах. там Ремонт у нее дома там, начал кипеть. Там на работе у нее что-то там закипело, отовсюду какие-то приятки начали прилетать, подарки прилетать. Она просто окнулась в эту атмосферу и говорит, Нелли, ты не представляешь, вот уже там несколько дней они не готовятся к этому конкурсу, там несколько дней он шел. Я, говорит, столько энергии получаю, столько кафе. она выиграла первое место, представляете? Я так за нее была рада. Просто девушка пошла, как я ее попросила, уговорила просто получить энергию. В ее страхах был весь кайф. В ее страхах она получила просто столько энергии, столько радости, столько плюшек. Она выиграла поездку в Турцию, приедет ко мне в гости, она там выиграла корону. Ну, это, это просто кайф, я даже не знаю, как это сказать. То есть в страхах все наши ресурсы, либо, которые нас защищают, чтобы мы сейчас просто разобрались с последствиями, да, либо они нас защищают от того, что это вообще не наше желание, нам туда не нужно идти, это желание какое-то навязанное, допустим. Нам кто-то сказал, что ты будешь крутой за рулем, поэтому вот хочется водить машину, ну ты боишься, ну тебе туда и не надо, значит. Просто нужно искренне послушать себя. Ты себя от последствий оберегаешь, это не твое желание, либо тебе туда нужно идти, если тебе ничего не мешает, и получить там огромную порцию энергии, радости, кайфа и вырасти. То есть страх – это такой замочек на двери, да, если мы выйдем, то там вся наша энергия. Это звонок о том, что туда нужно идти. Поэтому в страхах ресурсов очень много. Очень хочется наконец-то встретить мужчину и снова любить, и чтобы взаимно и надолго. Ну вот, для этого мужчина — это отражение вас в зеркале ваш, вашей мужской энергии. Чтобы познакомиться с собой в зеркале с вашей мужской энергией, что нужно сделать? Себя начать любить взаимно и надолго. А для этого почитайте книжку про любовь мою. «Истелить нельзя, игнорировать». Там вот прям все про любовь написано. И тогда и мужчину встретите, и не только Вены увеличиваются на ногах, варикоз. Там даже про варикоз есть в книжке. Блин, фишка универсальная. Кровеносные сосуды наши они, получается, питают все наше тело, переносят микро-макроэлементы, кислород. И очищают. Если у вас проблемы с сосудами, значит у вас проблема и с сердцем. Сердце, сосуды ⁇ это то, что вы не, мало взаимодействуете с этим миром, мало даете, мало берете, не умеете принимать, не умеете отдавать, держитесь постоянно за что-то, всего вам не хватает. Надо побольше чего-то получить, отдать еще сложнее. Вена – это взаимодействие, да, себя со всем, можно так сказать, если переложить. Так все время кто-то что-то пишет. Не вы, не в чате. Так, привет, Нелли, кивает весело головой Нелли. Ну, или как насчет проживания своих желаний? Можно ли проживать, фантазировать и наблюдать со стороны? Ну, это как визуализация, да? Вы можете это делать? Ну а что будет от, от этого? Скажите мне, пожалуйста, чтобы желания воплощались, нужны действия, а не голова. Как несправедливость обратить себе на пользу? хороший вопрос давайте подумаем где-то вы первое несправедливо относитесь к чему-то ну к себе конечно же из конца учебника несправедливо к себе относитесь если вы видите несправедливость вовне несправедливо это опять ставите на последнее место там где нужно выбрать себя вы выбираете по каким-то причинам там страхи Страхи, что что-то не так сделают, подумают, уйдут, бросят, накричат, там, не будут любить. Где-то вы все несправедливо относитесь. Как несправедливость использовать на пользу? Хороший вопрос. Сейчас мы подумаем. Ну, первое понять, да, что мы несправедливы к себе. А второе, несправедливость. Что такое вообще надо шаблон трансформировать? Справедливость, несправедливость? Справедливость – это когда, давайте описание с вами подумаем, справедливость – это когда э, все счастливы. Несправедливость – это когда один э, выигрыши, да, а другой нет. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, что кроме нас то никого нету, и у каждого свой мир и своя проекция, то даже если вы несправедливо кому-то отнеслись, как вы считаете, в его реальности он получит все по справедливости исходя из своих желаний и мыслей. Все пазы желаний совпадают. и например, если вы кому-то навредили, это а не стоит себя винить за это, потому что не вы ему навредили, а тот человек сам себе навредил, потому что пазы желаний совпадают. Он вас и притянул для этого, чтобы все навредить, но не для того, чтобы вот прям вред принести, а для того, чтобы вы ему показали, как он сам себе вредит, да, и увидел это. Не все просто люди осознают и анализируют осознанно эту жизнь. Вот. Даже если тот человек не осознает, ему будут вредить все вокруг пока он не увидит вредность отношения к самому себе. То есть как он это проецирует сам себе, то есть как он своими желаниями создает не вы, так другой. А после вас еще будут сотни таких, и до вас были тысячи таких же, кто ему вредил. Но не потому что все такие вредные да, к нему притянулись, а потому что он сам по себе себе все время вредит и притягивает людей, которые все время пытаются ему это показать в отражении в зеркале, как это он с собой делает. И если вы считаете, что вы несправедливо с кем-то поступили, то знайте, что вы с ним справедливо поступили, потому что ему нужен был этот урок. А вот если вы ему не дадите этот урок, за которым его душа приперлась к вам в вашу реальность, справедливо якобы умом поступив, вы поступите к нему несправедливо. То есть ему придется опять наступать на те же грамбли после вас. И он будет наступать до тех пор, пока чувак какой-нибудь не скажет, блин, я выбираю себя и к себе справедливо сейчас поступлю, а к тебе несправедливо, вот учись на своих ошибках, давай. И это будет по справедливости. Надеюсь, кто-нибудь шаблон, который сейчас рассоздала, поймет, что справедливость – это несправедливость. Когда вы своим умом справедливо кому-то попытаетесь отнести, вы отберете у него опыт у этого человека вы отберете э, шанс с которым вы к нему пришли э, и не дали ему этот шанс и вы получается к себе несправедливо поступили потому что те последствия которые могли быть если бы вы дали ему шанс да, с вами были другие тоже последствия были бы и другие какие-то опыты, и вы себе тоже получается шанс в чем-то не даете. Мы все время резонируем с людьми и пазлы совпадают желаний. и если вы считаете, что бы вы ни делали, если вы считаете, что это справедливо, как творец, то это будет реально справедливо для всех, и все быстрее получат опыт свой, и не будут наступать дальше на эти грабли. А то время-то идет, а опыт все никак не проходится. Так что будьте несправедливы к людям, но справедливы к себе, и тогда вы будете всегда справедливы ко всей системе, получается так. Ну, то есть вам нужно свою функцию отыграть. Так, всегда восхищаюсь тобой, как ты можешь проявляться, не задумываясь, поймут тебя или нет. Это уникальное. Спасибо. Я ваше зеркало, делайте так же. Очень сильное поле у тебя. Спасибо. Сохрани эфир. Обязательно. Поздравляю Лену. Да, Леночка, если ты смотришь мои эфиры, я знаю, ты всегда смотришь мои эфиры, и я тебя еще раз поздравляю. Ты умничка. Так, я стала смотреть вас месяц назад, и столько от вас узнала. У меня шоковое состояние. У меня от себя шок очень часто. Так, переосмысление произошло во многом. Спасибо Я очень рада, что вы меня смотрите, мне это очень приятно. Я люблю обратную связь, люблю отдачу. Если поле моё работает с вами это же значит это работает значит классно если я могу улучшить систему в целом ну от этого всем хорошо и, и мне в том числе как я сказала в прошлом эфире я помогаю людям не потому что э, я хочу помочь людям нет я эгоистичная девушка и я не хочу помогать людям мне все равно вообще на вас всех но если я помогу системе в целом, эта система мне даст в обратку больше. Ну то есть организм, рука, вторая, там, глаза, волосы, нога, там или еще что-то. Вот какой-то орган, эта клеточка у меня сдувается, не энергоресурсная. она не может работать, потому что она думает, что у нее куча страхов, а вдруг вот эта рука скажет я не могу хорошо работать, брать, у меня еще недостаточно опыта, недостаточно знаний, а вдруг нога про меня что-то не так подумает, она же ходит, а мне тоже надо ходить там, либо мне надо смотреть как глаза, а я тут как рука какая-то странная, непонятная, от всех отличаюсь, либо нос скажет, что-то я не такой, как все не хватает мне опыта и знаний быть как рука или быть как глаза или еще что-то я недостаточно умен хороший вообще я себя не ценю и мне куча всего нужно сделать чтобы меня любили ну, скажет нос скажите это же бред и этот нос начнет погибать потихонечку потому что он не принимает от тела и сам не проявляется он будет отмирать от этого тела. Ну, то есть это грубо, конечно, сказано, но примерно. Так же, как и каждый человек, мы все клетки одного большого единого организма. Если один человек отказывается что-то делать, то страдает весь организм. Если нос откажется дышать, глаза смотреть, там рука что-то делать, весь организм страдает, всему организму придется за эту руку, за этот глаз, за этот нос – Брать ответственность, брать работу э, и как-то пытаться выжить без носа или без глаз, без зрения. Да? Обостряются какие-то другие чувства у человека, как, когда он там слеп или глух или нем, не, или когда не может ходить, или не может, там, у него рук нету. Э, то есть идет нагрузка всего организма, то есть весь организм выполняет функцию за, этого, за этот орган, за эту клеточку. Вот. и представьте, что мой мир, это же не только я, не только я одна клетка, я как Нелли, как человек. Весь мир — это вся система. И если в этой системе есть люди, которые не хотят ничего делать, у которых нет энергии, у которых проблемы какие-то, которые себя все время обесценивают, страдаю я чтобы мне попить чай, мой самый любимый пример. Все люди мира потрудились для этого чая. Каждая песчинка, созданная вокруг нас, да, это дело рук человека. И представьте, что кто-то скажет, я не буду выращивать этот чай, а я не буду электричество изобретать, а я чайник не изобрету, а я там материалы не сделаю, а я там завод не построю, на котором эти материалы делают, а я там упаковщиком не буду работать, а я тем, тем. И если хоть кто-то выпадает из этой системы, весь мир не попьет этот долгий чай, потому что все связано. И чтобы мне попить чай, мне нужно, чтобы весь организм умел работать, умел жить, уме, умел быть, проявлялся и делал то, что, ну, ему предназначено. Просто быть, жить и делать то, что он не может делать то, что он может делать, да, и не делать то, что он не может. И если каждый будет здоровый, то мое тело здоровое. Если есть хоть один, кто мертвый, а таких сейчас много, к сожалению, вот, то и мой весь мир такой же будет, наполовину мертвый. Поэтому я чисто из эгоистических побуждений. «Скажи, если мужчина хотел сделать предложение, сейчас тормозит с этим, это мой затык?» «Ну да, это я не хочу». «Нет, этого вы хотите» задайте себе вопрос для чего я хочу чтобы мужчина тормозил с предложением это я его торможу всегда берите ответственность за все что в вашем мире происходит на себя я для чего-то этого хочу мне выгодно чтобы он не делал предложение выгоды в страхах выгоды в последствиях которые вы не готовы принимать вас тормозит до да, сомнения вас тормозит любая мысль о том если вы будете задумываться о будущем, какое оно будет, а вдруг так сложится, а вдруг так, а я вот ненадежна, а может не надо другого поискать, а, а у, у него что-то не так, он там не умеет готовить, или он там храпит, или еще что-то. Любая мысль тормозит вам исполнение желания. То есть примите решение быть с человеком, не почему, без причины. Я просто хочу, это достаточная причина. И тогда он будет с вами. Но когда у вас есть причины, почему с ним быть, тогда это будет тормозить вас.